Не отворяй чужому дверь, он не подаст руки в напасти. Когда окажешься на дне, чужой не скажет даже здравствуй. Ведь только свой поймет тебя и скажет «Я с тобой повсюду». Моя рука твоя рука, будь ты или в счастье, или в муке, чужой поднимет свой бокал в тот миг, когда все будет круто, и скажет Выпью за тебя. Ты заслужил быть лучшим, друг мой. Но стоит вдруг тебе упасть, Он не подаст руки, Лишь мерзко прошепчет. Я не виноват. Ты слишком слаб. Это заметно. Лишь тот, кто был всегда в тени, Лишь тот, кто стойко тебя помнит, Не будет молча в стороне смотреть, Как ты ущербно тонешь. Своими дорожи без грани, ведь их так мало на его в любой борьбе с тобой встанут с тобою к солнцу и во тьму